Так, Всем привет! Хочу вас сегодня познакомить с приложением. Возможно, кому-то из вас пригодится. Бесплатное приложение, как видите, Docs Rider, да, Это для работы с документами. Самое главное, что оно бесплатно. Да, имеет оно там рекламку, но это, в принципе, не суть. Что мы, значит, с вами здесь видим? Вордовские документы, PDF, Excel, PPF файлы, TXT файлы gmail файлы и так и тому подобное легко все открывает если они у вас есть в памяти оно сразу находит пожалуйста вот здесь можно увеличить уменьшить все как надо да. в том же числе и pdf автоматически все находит пожалуйста дальше excel у меня нету поэтому показать не смогу этих тоже нет каких-то excel у меня должно быть файлы да вот они у меня есть пожалуйста также открывает их прекрасненько так, этих файлов тоже у меня нет, этих нет, и этого тоже нет. Но суть в том, что оно открывает и прекрасненько работает, дорогие друзья. Думаю, что вам многим это приложение будет действительно полезным. Ссылочка на него в описании видео. Никаких настроечек, ничего. Просто вот все открыли его и пошли автоматически все находить. Если автоматом не находит, то заходите во внутреннюю память. Так, в моем, у меня в боксике, вот, пожалуйста, да, вот, все она не находит, но вот, допустим, можно найти самостоятельно. Вот такое достаточно интересное приложение. С вас лайк, подписка, комментарий. Пока. Если вы знаете приложение лучше и бесплатное, пожалуйста, напишать, напишите об этом в комментариях.